Всем привет! Сегодня посмотрим еще на один интересный э, вид оптимизации. Но он походит не везде не всегда, в зависимости от задачи. В чем же суть этой оптимизации? Вот. Э, ну, смотрите, вот, к примеру, вычисление факториала, рекурсивная функция. То есть, вычисление факториала, то есть, функция вызывает сама себя и до тех пор, пока вот будет... Э, пока не выполнится какие-то условия не рекурсивный способ вычисления факториала вот он вот такой а еще есть способ вычисления на основе так сказать ну я ее так назвал рекурсия во время компиляции то есть с помощью использования шаблонов шаблоны вы помните это грубо говоря генерация функции ну это грубо говоря ну не грубо говоря, функции генерация. Но можно сравнить это с макросами в языке C. То есть, вот, если так вот грубо взять сравнить, то можно сравнить. да, То есть, грубо говоря, идет подстановка. Теперь смотрите, теперь смотрите, вот как вычисляется факториал числа, ну, для 100, да. Вот факториал, треугольник в скобках 100, и, и, и, и, и сумм плюс равно f get value. Вот и все. Здесь сумм плюс равно non-recursive, сумм плюс равно рекурсив. Что происходит? К примеру, рассмотрим для 6. Для шести. Что происходит? Давайте посмотрим на шаблон. Да, вот мы смотрим факториал. Вот он такой шаблон, int n. И вот есть специализация. для. Что такое специализация? Смотрите, у меня по урокам C++. У меня было шаблоны, и там явная и частичная специализация. Так вот, вот специализация для значения 1. Для значения 1 возвращается, ну, вы нами, вот есть такой... Ну, короче, значение value равно 1. Иначе же, если факториал и n любое другое, кроме единички, то это превращается вот в такое, да? Get value равно n умножить на факториал n-1. минус Теперь смотрите, во что оно превращается, к примеру, для 6. Смотрим, факториал 6. Что оно превращается? Значит, берем сюда шестерочку, подставляем. 6 умножить на факториал 6 минус 1, то есть на факториал 5. Так? так, вот оно. А факториал 5 превращается в 5 умножить на факториал 5 минус 14. А факториал 4 превращается в это, а это, это, это, та та В результате вот получается вот в такой набор функций. Вот это я называю рекурсия во время компиляции. Ну и второй пример с суммой, да. Ну, как вы понимаете, это все, вот эти вот значения должны быть уже известны на этапе компиляции. И тогда это все, конечно же, отработает и соберется. Э -э сумма, к примеру, ну, это такое может быть. К примеру, вам нужно будет вычислять какие-то значения, вы знаете, на этапе компиляции их. Вот, и вы их можете подставлять. То есть это могут быть какие-то таблицы, могут быть какие-то суммы, могут быть еще что-нибудь, вот короче то что может меняться и значения могут быть известны на этапе компиляции то есть в этом случае этот способ отличный теперь сумма сумма вот подсчет рекурсивный не про а вот сумма не рекурсивный вызов и рекурсивного здесь нету вот здесь есть просто в цикле да вот же блин подожди сумма да все правильно и есть шаблон, да, на шаблонах. Здесь то же самое, здесь принцип тот же самый. Вот создается шаблон, и, и, и, а вот он, вот. А вот специализация для значения 1. Значение 1 это индекс, да. И мы можем посчитать сумму. Вот, то есть уже известно, к примеру, что массив из, из 100 элементов, и мы вызываем... Вызываем рекурсивно, грубо говоря, рекурсивно, то есть, генерятся эти функции, подставляются и все считается. Вот, то есть, вот пример для суммы, да, ну, с факториалом более нагляднее, наверное. Ну, короче, я думаю, тех кто, тот, кто об этом не знал, сейчас узнал и, возможно, заинтересовался данным способом. Теперь давайте проверим, проверим это на трех разных компиляторах. Uh, это у нас Clang, это у нас GCC, это у нас Intel C Compiler. Флаг он 0, то есть оптимизация отключена. И теперь давайте, давайте сделаем сборку. All build. Сейчас мы это все соберем и проверим и проверим. Не понял. Variable f set but not used. Это кто такое сказал? Это GCC сказал. Ну, как это not used подождите-ка подождите-ка куда это ты где это 72 как это в not used Ты чё вот же но used короче ладно а, давайте сравним результаты так запускаем силенг рекурсия факториала да? за 370 наносекунд 397 а, так что мы видим ух ты блин смотрите а, но ну вот здесь факториал вычислился а, шаблон так рекурсия во время компиляции разница в сколько почти в сто раз да а вот здесь вот здесь сумма что-то долго вычислялось. ладно давайте же сиси посмотрим что у нас позже сиси си то тоже сам. Ого, сумма template non-trecursion. Даже дольше. Это интересно. Ну и давайте Intel C-компайлер. <coughs> так, у Intel C-компайлера, смотрите, результаты, ну, рядом, но нет такого большого разрыва. Окей. Okay. Теперь давайте э, посмотрим на флаги оптимизации один и потом на о 2 и все о 1 везде поставил я флаг один возможно возможно для каждого компилятора нужно свои особые флаги возможно не знаю не разбирался о смотрите силенх разложил то есть сгенерил эти функции вот Смотрите, что он нагенерил. Что я говорил, 320. Ну, короче, по очереди, да, пошел 300, 300, а, и все. А где другие? А, он через четыре как-то, короче, какая-то у него супер оптимизация. Ладно, сейчас посмотрим. Подождите, это селенг был? T, да? Это нет, это же ССи так разложил. Да? Это уже ССи такое произошло. У селенга это на уровне оптимизации у 1 ну ладно давайте спас опачки <с> это как понимать это странно это означает что в вычислении возможно все вычислилось уже не знаю смотрим же сиси ну вот это результат это означает что как бы функция в принципе не вызывалась можно предположить, что компилятор понял, что там хотят сделать и вычислил это уже на этапе компиляции и просто то туда подставил значение. Либо же вообще не использовал тот кусок кода. Ну, короче, где-то так. Так, что по GCC произошло? Факториал, смотрите, в сколько раз быстрее. Да? И в сколько раз быстрее тоже сумма, вычисление суммы. Вот, вот, вот здесь уже другой, совсем другой компот. И интелловский компилятор. Ну, смотрите, я замечаю, что интелловский компилятор в принципе схож по скорости с работой GCC. Ну, именно под Windows. У меня-то, а -а -а, у меня-то, у меня-то процессоры Intel. Вот. Ну, вот силенк отличается. Вот реально отличается. Так, ладно, давайте O2 поставим, уровень оптимизации, и все. Для интеловского компилятора, по-моему, O2 максимальный уровень. По-моему, могу ошибаться. Я не специалист в компиляторах, поэтому было бы нас очень много э, на канале, то можно было бы более детально поразбирать, но нас не так уж и много. Так, уровень оптимизации O3 был включен. И теперь давайте последнее сравнение у Селенга. Опачки, ха-ха-ха. Вот здесь что-то произошло, да? Какие-то вычисления есть. <coughs> давайте CC посмотрим. УЖИССИ сумма нотрекурш... А, факториал вообще по нулям, видимо, тоже вычислилось сразу. Не знаю, либо код не использовался. Ну, короче, вот это вот э, рекурсия во время компиляции, как вы видите, в принципе, очень и очень неплохо ускоряет работу кода. В сотни раз. В сотни раз. вот. Ну, а в случае с c вообще неимоверно непонятные... Надо, возможно, там еще более запутывать компилятор, чтобы он тот кусок кода вообще использовал. Фиг его знает. Короче, я думаю, идею э, этой оптимизации, узкой направленности вы поняли. Ну а на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.